Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Милёша Хакимова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Переизбрание директоров институтов Казанского университета на новый срок. В университетской клинике КФУ начался финальный этап подготовки к открытию ковидного крыла в госпитале. В Казанском федеральном университете проходит школа экономического анализа. В униклинике Казанского университета проходит последний этап подготовки к открытию крыла для больных коронавирусом. Наш корреспондент побывал в пока еще готовящемся госпитале и готов поделиться тем, что там происходит.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 В Казанском университете прошли кадровые перестановки. О том, кто пришел на должность директоров некоторых институтов и почему так произошло, смотрите в нашем следующем сюжете. 22 октября в Императорском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония подписания трудовых договоров с директорами основных структурных подразделений вуза, избранными на новый срок. Структурными подразделениями являются наши институты. Хочу сказать, что... Их срок полномочий, он связан с сроком полномочий ректора. В апреле месяце ректор университета «Ваш покорный слуга» был переназначен правительством Российской Федерации на пятилетний срок и, соответственно, истек срок действия контрактов с директорским корпусом. Было принято решение продлить на полгода приказом ректора полномочий всех директоров института без исключения, что было мной и сделано. В надежде, что осенью ситуация улучшится, и мы сможем более спокойно провести процедуры новых выборов. Переизбрание прошло с изменениями. По результатам отбора конкурсно-аттестационной комиссии химический институт имени Бутлерова возглавил Иван Стойков, институт физики Дмитрий Таюрский, институт вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрин сроком на один год. Год – это год испытаний, как мы говорим. Да, это достаточно два молодых человека – которые состоялись уже, когда университет стал федеральным. У них очень хорошие показатели, как наукометрические, так и возможности работать с индустриальными партнерами. А в Институт физики назначили человека, который имеет огромный опыт работы как в составе университета, так и за пределами нашей страны. Также на мероприятии выступил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Феулин. Он подвел итоги деятельности университета за последние 10 лет, а также представил план по развитию вуза в будущем. Вы увидите, что э, ну, те задачи, которые мы ставим и на 2025 год, и на 2030 год, как требует новая программа стратегического академического лидерства, то есть они вполне достижимы. Диана Шлинкова, как повлияла пандемия на российскую экономику? В какой новой реальности нам приходится жить? Эти вопросы обсуждаются в рамках 13-й школы экономического анализа, подробнее о которой расскажет наш корреспондент.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 Астероид с размером с холодильник приближается к Земле. Может ли этот космический объект повлиять на выборы в США? Расскажем в нашем следующем сюжете. Американский астрофизик Нил Даграй тайсин сообщает в своем инстаграм, что Земле приближается астероид размером с холодильник. Скорость космического объекта составляет 40 тысяч километров. Этот астероид пересечет земную орбиту за один день до выборов президента Соединенных Штатов. Так сойдутся ли звезды? Наш эксперт расскажет об этом. Я хочу сказать следующее, что так как координаты падения неизвестны, то может повлиять только в единственном случае, если упадет там где-то рядом, где происходит вот это вот голосование. На самом деле вероятность такого падения практически ничтожна. Где это произойдет, это все гипотеза. Если даже это произойдет, то это не означает, что будет где-то рядом, где проходят выборы, и разумеется, никакого воздействия на них. Если, вот говорю еще раз повторяю, не упадет а, непосредственно на урну, голосованием не произойдет. По данным космического агентства НАСА, астероид прилетит в 384 тысячах километрах от Земли 2 ноября в 18.22 по московскому времени. Вероятность столкновения составляет 0,4%. Поэтому мы уверены, никакого урона Земле нанесено не будет. Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!